Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня мы будем украшать тортик. Тортик сегодня здесь у меня пьяная вишня. Мне заказали. Значит, я испекла бисквит на 9 яиц. Объем формы вот у меня 25 сантиметров. Я напишу там в описании, как я бисквит делала, сколько что. Значит, крем, ну как, не крем, а вот начинка здесь у меня. Масло 340 грамм, вишни 450 изгущенки 200 грамм. Вот, я сложила тортик. В холодильнике он у меня постоял ночь. Я крем сделала, выровняла, вот здесь у меня как салатовый цвет. Я хочу вот сегодня сделать такие вот, как, такие линии поделать и розочки вот так везде поделать. Вот видите, тут бугорок. Я сделала так бисквит специально, чтобы здесь бугорок был. Значит, я когда бисквит пеку, я вот всегда отсюда, с середины, на края вот так тесто разравниваю. Да, с середины. А здесь я наоборот сделала немножко вот так еще серединку сделала еще тесто. И чтобы оно вот горочкой взялось. И оно у меня хорошо взялось. И я так задумала, чтобы вот было бугорочком здесь, вот так вот. вот и Проступаем. Значит, сначала я, наверное, Сделаю ракушку на низу. Да. А потом буду вот делать как ветки такие вот, вот там розочки. Так, значит, я беру насадка номер открытая звездочка 22, Такая насадочка. I love you. хорошо помешаем сегодня будут вот одни розочки такие небольшие розовый цвет буду брать белый желтый наверное все помешала. ракушечку мне одна подписчица спрашивала и просила показать как я делаю ракушечку ну не знает конечно еще может кто только начинает чтобы я показала как нужно я сейчас вот еще немножко поближе сделаю и покажу попросили мне это сделать вот такая насадочка открыта и приступаем вот Выдавливаем, да, вот так. И оттягиваем вот так. И бросаем вот так. Снова вот. Давим, оттягиваем, как капельку. И бросаем. Опять же, вот так. Опять давим, вытягиваем и бросаем. Вот так. Ничего сложного здесь нету. Вот так вот, давим, вытягиваем и бросаем. Насадочку вытираем, чтобы узорчик был хорошо виден полосочки вот. вот так вот, вот так. я думаю тут понятно уже все ясно так, давим вытягиваем и бросаем, можно маленькие ракушечки делать уже еще побольше и насадку, если такой нету насадки, другую берите звездочка какая у вас есть, тоже ракушка будет хорошая, я пробовала такую, чтобы чем глубже вот узор такой вот тем красивее мне вроде окажется тракушечка вот такая вот получается так и сейчас будем с вами начертим такие как веточки так, так я беру сейчас для листиков Вот где. крем золотой сюда вот И сейчас я беру зеленый краситель тот продукт такой вот крашиваем крем вот. столько я взяла красителя И промешиваем. Хорошо. Вот так вот. Получается. Что-то мне так вот захотелось украсить. Мне сказали на мое усмотрение. Сегодня такой сделаю тортик. Будем делать такой тортик, вот такой вот. Цвет получается. Беру насадка, дырочка, номер, 6. номер четыре. Вот. Вот. Немножко набираю. Тут не надо много. Можно даже взять карандашик, было не мазывать. Вот. И вот произвольно, как хотите, так вот и рисуйте. Так вот. вот на бока тоже вот что пошло -то тоже Тут будут бутончики такие маленькие Хватит. Все. Так. Сделали. И приступаем делать розочки. Значит, будем сейчас окрашивать у нас вот розовый и желтый. Я, наверное, сейчас сразу... Я не желтый, а солнечный вот лимон возьму. Сухой краситель, это индийский. И немножко добавлю. Не буду. Вот столько я взяла. Я не помню, где я. я уже выписывала этот краситель. Не могу точно сказать уже. В основном я товар заказываю, вот выписываю в лаваре, интернет-магазин. Промешали и все. Вот видите, такой цвет нежный получается. Так, берем розовый электрик пинг. Две капли вот все хватит вот. две капельки добавила и все если много его добавить этот краситель он как вроде как горчит вроде Я не знаю может у меня только но ну, мне писали тоже девочки тоже бывает такое много его добавлять не нужно Но немножечко и хватит тогда он нормальный такой вот хороший так. Промешиваем, наготовим сейчас все, и мешочки будем вот розочки наши будем садить, вот, так, вот такой вот получается, и белый сейчас промешаем. И набирать будем мешочки. Так, делаем. Берем, помешаем. И хорошенечко. Постоял, и он. вот такая вот структура, получается, может, показывала сколько раз. Это обязательно помешать уже. одним цветом розочки сделать и все Я хотела сегодня цвета добавить такой вам нравится такой вот и добавлять. все промешали хорошо все и набираем насадки Помехи насадки без номеров это вот один сантиметр это полтора сантиметра это два сантиметра такие Белыми, белыми. Вот все, приступаем сейчас сверху, вот здесь вот розовый. Вот, розочку. Можно не розочки, а вот другие такие разные цветочки. Насадка розочкой делать уж. Вот и смотрите, где так вот добавляем. Саша. Большие такие делаем. простой такой вот тортик в оформлении вот. ничего сложного розочки уже я думаю может каждый сделать розовую, розочку. Это небольшие делаем Особо. Такое небольшое. Сейчас тортик и буду помидоры закрывать уже. Собрала немножко. И куда ты падаешь? Не падай. Все здесь есть. Теперь вот да, вот так будем, только не розочки, а вот как бутончиками уже будут вот так вот сейчас вот. Вот вот И наверх еще раз, вот так вот, Видите? такие вот получаются бутончики. Сделать. и вверху вот. здесь придавили сюда вот так. также наверху вот так вот так вот жемчужинку здесь вот сделать так вот раз и отсюда вот сюда вот так Мы... а, вам не видно наверное, наверх, все, есть еще желтый меж. и наверх, так вот. так вот. раз вот так сделали и потом отсюда вот так вот Видите, так вот получается. Так вот получается. Диспло нужно. Смотрим, где вот добавить, нужно добавляйте, вот так чтобы на наляписто сильно не надо и так что мне не очень хочется, чтобы наляписто было. Так, вот. сейчас будем листочки с вами уже делать. Вот крем остался, намешал. Сейчас я. Вот этот. еще останется ничего страшного так вот значит значит значит сейчас сейчас, сейчас я пробую Двухцветную розочку сделать сейчас попробую. Так. Красителя немножко добавлю. Зеленого. Меня спрашивают у девочки многие спрашивают можно в морозилку белково заварной крем класть а потом пользоваться я вам говорю сразу девочки я так никогда не пробовала я не знаю какой он после морозилки не хочу даже и пробовать потому что лучше самый лучше украшать тортик сразу когда крем сделали сразу и украшайте им. Тогда уже 100% цветочки будут у вас хорошо стоять, ничего с ними не произойдет. Может, кто-то и пробовал после морозилки, после вот холодильника кремом еще вот пользоваться, цветы может... Может, и хорошо выходит еще. Я не знаю, я не пробовала, не хочу пробовать даже. Пока оно свеженькое, вот так все все и делать сразу украшать. Я так привыкла, не знаю. Может, кому... Так лучше, может по-другому, я не знаю. Пробуйте, попробуйте, вот как, посмотрите, получится, получается, может лучше, как, как только сделаешь, крем, да, у вас может не получается после морозилки, там или получится уже, ну не знаю, я. это же может, такое дело, я не пробовала, не знаю, не могу вам сказать. Обманывать я вас не хочу, не буду. Что я вам скажу? Лишь бы что-то сказать, нет. Так, насадка вот, я беру. Подобим насадочку. С одной стороны, вот, одну сторону зеленую будем делать, а на вторую вот белый, белый краситель, ой, краситель крем так, на две половинки, как то надо поделить, Мешочки. зеленого вот красителя добавляем другую сторону. делать. Сейчас попробуем. Это вот. Вот. Так вот я поделила. Слова набрала крема. Целый мешок. Сейчас немножко выдавлю. И выдавливаем. И вот некрасиво все, вот закрываем листочками. Будет красиво все. смотрите где видно поближе еще может добавляй Что такой листочек уходит. Материна, чтобы ничего не пропустить. Так, вот. Вот так. Не спешите. Что? А что ты а смотришь, а что ты ничего не скажешь? Свет. Свет, я ж не знаю. У меня муж поменял свет, освещение, так что уже я не знаю, что тут можно придумать. Уже купили все дорогое и не знаю. Вот это все, какой есть свет, такой он и будет. Больше мы менять ничего не будем. Может лучше, чем раньше было, не знаю. Напишите там в комментариях мне, лучше ничего не придумаешь. Так вот. вот такой вот тортик у нас получается. смотрите ничего не пропустить потому что если что останется так вот будет некрасиво тогда здесь вот листочек добавить уже тортик заберут все будет хорошо все мне кажется хватит уже листочка Я так думаю вот так. все хватит вот крем остался мешочки крем Всё, сейчас блесками еще немножечко тортик готов тортик с розами вот еще тут вот у нас крем Сразу сейчас уберу. Сейчас я блесками немножко вот хотела сначала белый фунт торта, потом подумала наверное, так некрасиво будет. Лучше вот немножко цвет добавить какой-то. Хотела, чтобы зеленый, думаю, нет. Лучше салатовый сделать такой вот. Я капнула там немножко зеленого красителя и все. так вот, сейчас я попробую, что у нас получилось. Пусинки не нужно туда. Так что, такой вот тортик, мой хороший, у нас получился. Сегодня. Так я захотела сегодня украсить. Как хотела, так и сделала. Я думаю, понравится имениннице. Ну все, мои хорошие. До новых встреч. Пока-пока.